Народ должен это знать, только тогда он сможет эти вещи искоренить. Поэтому об этом нужно говорить. Кстати говоря, завтра в столице Норвегии, Осло, пройдет митинг. Митинг против вот этих вот издевательств над женщинами, в защиту наших женщин. Инициаторами этого митинга является чеченская диаспора Норвегии. Я призываю